гибнут люди, взрываются бомбы, в банкоматах нет денег, жрать нечего. И что надо сделать, чтобы не умереть в план на случай наихудшего сценария? Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы, но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет, друзья! Сегодня идут вторые сутки специальной операции по версии Путина оккупации по версии Зеленского, весь мир смотрит на все это и у людей очень много волнений, треволнений про это. Гибнут люди, взрываются бомбы, в ТикТоке, в Интернете, в Инстаграме, везде очень много каких-то видео, каких-то подписей. Сейчас нестабильность и время, когда на рынок вышло очень много генераторов фейков обманщиков, жуликов, провокаторов и так далее. И это ушатывает людей и расшатывает. Поэтому сегодня мы разберемся о том, как отличать фейки от нефейков, как отличать тех людей, которые хотят вас поиметь и завлечь какие-то сети, расшатать, чтобы вы в неадекватном состоянии там, конвертировали доллары в рубли, в евро или еще как-то, теряли деньги, наносили себе травмы. Вот сегодня обо всем по порядку. Как сделать так, чтобы вас не могли напихать того, чего вам невыгодно. Покажу это на примере. Стакан. Когда мы подсоединены разным информационным источникам, соцсети и так далее, вот они наливают, в нас наливают, наливают, понимаете, и вот все, что они у нас нальют, это все в нас. И если туда налита чистая вода, то хорошо, мы чувствуем себя хорошо, но если туда налита грязная вода, боль, страх, слезы, то мы чувствуем себя очень хреново. Поэтому что надо сделать в эти времена? Смотрите, надо сделать вот так, и пусть попробуют налить. Итак, четыре вопроса, которые надо задать самому себе, прежде чем ты будешь принимать на веру какую-то информацию. Поехали. Вопрос первый. Кто вам это говорит? Ну, если вот, например, кто-то вам говорит, я там слышал, мне сказали, или мой сосед сказал, или какая-то бабка мне там напела, и вот, подождите, то есть человек рассказывает не о себе, не то, не то что с ним было, а кто-то ему там сказал, или ему причудилось, или приснилось, хрен его знает, да? Ребят, если человек говорит не о себе, а о ком-то, это первый признак фейка. Вопрос второй. Что за источник информации? Например, вы видите какой-то СМИ, там какую-то там газета, там и так далее, которую там понаписано все это. Он откуда взялся? Вы его раньше видели? Вы ему вообще доверяете и так далее? Вот этот текст, который вы тут прочитали, да? Внимание в этот момент ваш сканер опасных мыслей фиксирует опасность, опасность, опасность. Вопрос третий: есть ли эта информация еще из каких-то доверенных источников? Понятно, что если вы доверяете одному услышанному и все, и идете уже делать, идете отрезать себе руку, потому что там написано, что отрубить себе руку, это нормально. Ну, Но глупо как-то, да? Понятно, да? Поэтому убедитесь в том, что во множественных доверительных источниках подтверждение вы нашли. Ну и четвертый. Тот, кто вам это говорит, заинтересован в этой информации, чтобы вы приняли к сведению эту информацию. Если да, отнеситесь к этой информации очень, так сказать, осторожно. Вы знаете, да? Нет ничего в мире, кроме бизнеса, да? Ну, что нам интересован, чтобы вы пошли, так сказать, поменяли по невыгодному курсу там, доллары или что-то еще сделали или приняли какое-то неадекватное решение. Ребят, очень важно. Тем, кто получает вот эту вот информацию из этих вот источников, там, заинтересованных, каких-то фейковых и так далее, они думают, что они имеют информацию, я вам так скажу. Да? Это источник или информация из этого источника имеет вас. Выбирайте, что вы хотите, иметь информацию или чтобы вас поимели, вот и все. Когда вы научитесь использовать вот эту блокировку фейков, которую я только что рассказал, вы уже значительно сильно успокоитесь. Но в этот момент, в этот момент я вам рекомендовал еще добавить план на случай наихудшего сценария. Да? Дело в том, что я вообще против такого вот плана, что ли там, против плана вообще, да? но в этом случае я рекомендую все-таки сделать план, потому что планирование да, и план дает иллюзию контроля, а иллюзия контроля в данный момент она еще больше успокаивает. Вот. Про что я конкретно говорю? Ну, например, да, представьте себе самый наихудший сценарий. Вот вообще все там рухнуло, обвалилось, там, в банкоматах нет денег уже там две недели, жрать нечего и так далее. Спланируйте. Куда вы тогда поедете? Может к родственникам в деревню? может еще что-то. Ну то есть составьте какой-то прям вот пошаговый план. Ваш план даст вам иллюзию вот этой вот, ну как бы защищенности. Да? Без плана вы будете находиться вот в таком... «А -а -а -а -а -а -а», и будете дальше листать эти ленты и подвергаться вот этим вот атакам, фейков, ботов, жуликов и так далее. Уловили? Пользуйтесь. И еще очень важный момент. Когда приходит вот эта вся турбуленция, всем часто хочется на автомате все бросить, отодвинуть, там, бухнуть, там, отвлечься и так далее. Ребята, это, ну, это очень опасная мысль. Вот. Идя по такому пути, ты, ну, увеличиваешь травмы. Не бросайте свои дела, не бросайте то, что вы делали, ну, там, до вот этой вот турбуленции. Поэтому более того, я вам даже рекомендую увеличивать свою занятость и свою нагруженность, то есть свою вовлеченность в дела, дела, которыми вы заняты. Например, у меня Интернациональные команды и, в частности, у меня целое подразделение в Харькове. Так вот, вы знаете, когда начались вот эти все штуки, они вот звонили и говорили, а, все, что делать. Я говорю, ребята, пожалуйста, успокойтесь. И что я сделал? Решил загрузить их делом. Я сказал, давайте сделаем бесплатный вебинар. Кстати, вот ссылка, проходите, регистрируйтесь, сегодня будет вот который будет посвящен тому, как взять себя в руки и использовать возможности, которые дает любой кризис. Да, вот, проходите. И вот я сказал, давайте сделаем этот самый вебинар. И вот сейчас мы с харьковской командой, ребят, этим заняты. Вот так же и вы делаете. Помогайте людям, которые вокруг вас, да, берите на себя вот так называемую ответственность, быть медиаторами, не проводниками фейков и всяких там вот хаоса, боли, страха, да, такими сеятелями страха. Нет, наоборот, проводниками психологической медиации, проводниками конкретных действенных практических подходов, как взять себя в руки, как не погубить себя, как не войти вот в это паническое там разрушительное состояние, и как перейти к созидательной деятельности во время кризиса. В такие вот мутные времена, следует очень внимательно относиться к деньгам. Люди, одержимые страстью сохранить деньги, ведь они думают, сейчас деньги же все там, значит, куда-то пропадут, девальвируются и так далее, они бегут скупать все. Например, сейчас вы знаете, что происходит? В магазинах бытовой техники цены выросли на 30 процентов. Как вы думаете, почему? Так все туда побежали телеки скупать. Сметаем гречку, соль, бытовую технику и так далее, по ценам на 30 процентов выше. Потому что торговцы этим пользуются, и коммерсанты, конечно, этим пользуются. Поэтому, ребят, берегите деньги в этот момент. Самая действенная стратегия — замереть и не дергаться. Если вы начинаете бегать, менять рубли на доллары, доллары на рубли, скупать какую-то бытовую технику, то все коммерсанты наварятся на вас. Из состояния паники никаких решений. И не разгоняйте себя вот этими вот движениями, замрите. Самая лучшая стратегия в период паники, все, замерить, замерить, замерить. Два дня назад сделал выпуск и читал комментарии. И там одна девушка говорит, послушала Рыбакова, позвонила своему отцу. Тот сказал, я согласен с Рыбаковым, важно замереть. Дело в том, что смотрите, Рыбаков и Игорь прошел уже семь кризисов. Отец у этой девушки прошел даже, по-моему, 10 кризисов, она там написала, да? что мы очень много прошли кризисов. Кто-то, кто прошел много кризисов, но уже выработал такую систему защиты от этих всех ушатываний и расшатываний, да, все. Основная стратегия — замереть, когда все в панике, люди совершают много ошибок. Люди, бизнес-компании и так далее. Поэтому тот, кто совершит меньше ошибок, тот и выиграет. И второе — тот, кто в это время будет не метаться, там, бегать, там, панику, там, это самое, в себе разжигать, да? а тот, кто в это время сделает то, чего он раньше, ну, не делал, откладывал, ну, времени как бы не было и так далее, то есть я сейчас расскажу это на примере. Когда я попал в жесточайший кризис 2008 года, просто 2008-9 мировой кризис, мы попали в компанию в жесточайший кризис, но мы тогда знали, что дергаться мы не будем, продавать активы не будем, по каким-то там смешным ценам, да, вот. вот не будем, мы замрем. Чувствуете? Это пример конкретный. Вот мы замерли. И второе. Мы подумали, а как мы используем это время, которое у нас теперь есть? И вы знаете, мы начали заниматься ну, там, здоровьем компании, совершенствованием процессов. То есть очень многие э, вопросы мы не делали ранее, в период бурного развития компании. Мы просто руки не доходили. Да? А здесь у нас появилось время. Вот поэтому в компании мы целых полгода, пока бушевал кризис, мы занимались эффективностью процессов, производства и так далее. Мы подняли производительность труда в два раза, то есть мы убрали огромное количество непроизводственных потерь, которые были у нас все это время, они накапливались. Вот чем мы занимались. В результате, когда кризис закончился, мы вышли очень оздоровленными. Во-первых, мы не сделали неадекватных вот этих шагов, да, по распродаже каких-то за бесценок активов. Второе, мы подняли производительность труда, мы улучшили многие вещи, чувствуете? Что надо сделать, чтобы не умереть в период вот этих вот всех турбуленций, или не получить травмы, несовместимые с жизнью, или очень жесткие травмы, от которых потом не отправиться, да? Что надо сделать? Первое, успокоиться. Увидеть тех, кто сейчас оказывается в панике, может быть, даже там, помогать им тоже успокоиться, вот. Вот это очень важно успокоиться. И второе, как только ты успокоился и увидел, других людей, бегущих в панике, это значит ты отделил себя от них, вот из этой позиции перейти к тому, чтобы канализировать свою энергию на использование момента, поправить свое здоровье, свои доходы, то есть заняться собой. Если вы не задействуете свою энергию, а просто спасетесь от паники, то я вам так скажу, паника охватит вас снова. Те из вас, кто реально хочет задействовать свою жизненную энергию для того, чтобы поправить свои внутреннее состояние, финансовую автономность, отношения в семье, да, самочувствование, вот, ну, как бы себя, как части мира и так далее. Ребят, приходите на мой вебинар сегодня вечером, найдете информацию вот по этой вот ссылке, обо всем вот прям пошаговым да, мы все сделаем с вами работу. В конце концов, я выбираю такой способ действовать в период вот этой турбуленции. Знаете почему? Дело в том, что если я просто спасся, да, вот кстати, теми же приемами, которые я сейчас описываю, да, и не задействовал себя, свою энергию на какое-то вот, ну, полезное вот дело, да, ну, занятость какую-то, я вот нахожусь в этом раздрае. Поэтому я решил сегодня сделать вот этот вебинар для вас. Когда я занят чем-то таким полезным, позитивным для вас, я чувствую себя хорошо. Приходите. Я в огне,